Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня видео будет полезно новичкам. Будем пробовать ставить ваш первый портфель, состоящий из ETF-фондов. И будем смотреть, как это можно сделать максимально удобно, быстро и, что самое главное, качественно. Итак, давайте начинать. Поехали! Для этого нам нужно, в первую очередь, перейти на сайт iShares by BlackRock. Напомню то, что BlackRock это один из крупнейших инвестиционных фондов Соединенных Штатов Америки. iShares это их ответвление, которое занимается исключительно ETF направлением. Соответственно, нам с вами непосредственно сюда. Один из крупнейших игроков наряду с Vanguard, Fidelity и так далее. Очень громкие имена, которые известны в кругу финансистов. Итак, переходим на сайт iShares и переходим на вкладочку «Resources». Здесь выбираем «Build Diversify Portfolio» или же «Составить диверсифицированное портфолио». Попадаем на страницу такого интересного достаточно конструктора и в принципе, здесь уже должно быть все понятно, но давайте попробуем разобраться, чтобы не возникало лишних вопросов. Итак, основное, на что нам нужно обратить внимание, это вот этот вот бегунок, который предлагает нам выбрать степень нашего риска да, или риска устойчивости. То есть мы консервативный инвестор, мы что-то среднее между консервативным и агрессивным, ну или же полностью уйти, уйти в агрессив, так сказать. И теперь давайте рассматривать более подробно. Допустим, если мы переставляем полностью в консерватив, мы получаем соотношение бандов ниже облигации к акциям 90% на 10%. Почему происходит именно так? Ну, все просто, потому что банды или же, или же облигации являются очень консервативным инструментом, который мало маловолатилен, соответственно, вы будете получать как малую прибыль так собственно будете получать малые потери при колебаниях курса что же касается акции все мы с вами прекрасно знаем то что акции это агрессивный инструмент который может в моменте даже показывать очень огромные просадки по вашему портфелю. С левой стороны мы видим круговую диаграмму, на которой, собственно, показано, что предлагает нам данный конструктор, в какие активы вложиться. Активы имеется в виду именно ETF, фонды от iShares. Здесь в процентном соотношении. Дальше мы просмотрим, что, какие конкретно ETF и что они собой представляют, а самое главное, в каком процентном соотношении нам данный сервис предлагает их размещать в своем портфеле. Давайте опять-таки обратимся к круговой диаграмме. IVV 10%. Смотрим, что это такое score S&P 500 ETF. То есть, все здесь элементарно просто. Это ETF, который повторяет полностью индекс S&P 500. Allocation 10%. То есть, ресурс предлагает нам разместить, купить, точнее, данные активно 10% от общей суммы вашего капитала, вашего депозита. И Expense Ratio это процента та комиссия, которую вы будете платить в год, ну, собственно, iShares, да, за то, что вы держите у них в портфеле, у себя в портфеле, точнее, их ETF. Дальше это US Bonds, как вы можете видеть, то есть это облигации короткие и длинные, да. Как вы можете видеть, 1,5 лет и 5,10. Здесь все тоже просто, allocation вот эта вот часть 52 процента и expense ratio как вы можете видеть немножечко больше дано на, на 3 простите сотых процента соответственно если вам нужно понять более конкретно что собой представляет те или иные т.ф. вы просто проваливаетесь в него ну и здесь информация уже идет более подробно после того конечно как загрузится все давайте пускай переводчик переведет нам на русский язык чтобы было более понятно итак цена Актива по состоянию на сегодняшний день, изменения по состоянию опять-таки на сегодняшний день, с начала года плюс 4,79%, коэффициент расходов, это вот та комиссия, о я вам говорил, 3 сотых. Дальше, интересна информация о том, что же собой представляет данный ETF, и здесь все понятно описано, то есть инвестиционная цель, это называется у них... Так, стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций США с большей капитализацией. Ну, собственно, S&P 500. Почему IVV, да, связь с крупными солидными компаниями, низкая стоимость активности? Эффективное с точки зрения налогообложения доступ к 500 акциям США с наибольшей капитализацией используйте в своем портфеле для долгосрочного роста. Да, должен сказать то, что капитализация здесь исключительно э, акции, простите, представлены большой капитализацией, потому что есть еще и ETF, которые включают в себя среднюю капитализацию, а также малую капитализацию компаний, акции которых также входят в индекс S&P. 500. Так, смотрим дальше. Здесь э, данные по доходности данного ETF, как вы можете видеть, за определенный период. Можно выбирать, если здесь показываем, нажимаем посмотреть полную диаграмму, Плывает поп-ап, который показывает нам, собственно, более точную информацию, где мы можем здесь просматривать допустим за пять лет ну и информацию как вот какие там просадки какие проценты доходности и так далее а, ну и дальше ключевые факторы то есть это класс активов там акции капитализация этого всего и в средний за 30 дней объем ну торговый имеется в виду насколько там ликвидный он или нет коэффициент пи -E, -E, э, э, э, как бы не знаю насколько этот фундаментальный показатель можно относить к ETF, Но раз он же здесь есть, значит, наверное, можно так, ну и бета-версия капитала 3 года 1 и 1.0 это означает то, что этот инструмент он ну, полностью соответствует движению как бы рынка, да, то есть э, S&P с Стандартное отклонение 17 и 50 на 10% это говорит о том, что данный инструмент исторически имеет возможность отклонения от стандартной цены на 17,5% будем говорить грубо то есть это нужно для себя понимать то что вы при приобретении данного ETF в свой портфель должны понимать то что есть вероятность дропдауна или же просадки данного инструмента вот минимум на 17,5% да, на одно стандартное отклонение это уже нюансы сейчас я вдаваться в них не буду возможно в дальнейшем когда-нибудь сниму видео и расскажу о том как это можно использовать и для чего это здесь является вообще в характеристиках. Так, дальше характеристики устойчивости. Рейтинг MSCI. Вот это вот достаточно интересный рейтинг. О нем, я думаю, поговорим попозже. Имеет рейтинг A. То есть достаточно устойчивый, хороший ИТФ, который можно рассматривать в свой портфель. То есть это не мусорный ИТФ, не мусорные какие-то бумаги, а достаточно с, хороший, с хорошим авторитетным рейтингом. В общем. Так, Ну и дальше э, холдинги. То есть что входит в этот ИТФ. Понятно, что он копирует полностью S&P 500, поэтому здесь, я думаю, будет понятно. Разбивка экспозиции. Ну то есть какие сектора представлены. информационные, здравоохранение. Все в процентном соотношении естественно понятно. Это мы рассматривали Портфель для консерватора. Давайте посмотрим, ну, я не знаю, давайте установим, к примеру, на средней позиции, получим 50 на 45, да? Хотя, я думаю, что это вы сделаете и сами. Давайте возьмем более такой средний вариант для людей, которым сейчас за 30 лет, так как мне, допустим, которые в такой классической схеме инвестиций, Могут для себя рассматривать схему 70 на 30 То есть 70 э, высокорисковых активов и 30 более консервативных Напомню то, что это вот распределение процентное между рискованными и консервативными активами Можно определять как количество лет до вашего пенсионного возраста так, К примеру, если у вас там осталось до пенсионного возраста 30 лет То, соответственно, такое количество бумаг в процентном соотношении Имеется в виду консервативных бумаг, они же облигации и должны держать в своем портфеле, дабы как бы, время, грубо говоря, выхода вашего на пенсию, оно все сокращается. Соответственно, ваш риск-профиль нужно сдерживать более и таким образом покупать более консервативные активы, чтобы деньги не приумножать, а больше сохранять, скажем так, да? Уберечь там, от инфляции и от разных перепадов экономики. Вот, думаю, это понятно посмотрим и проанализируем. Сейчас что же представляет собой более классическая такая версия 70 на 30. Мы видим то, что предлагает нам ресурс IHR с 30% ETF IVV. Это тот, который мы только что рассматривали. Core S&P Mid Cap это акции S&P средней капитализации на 5%. Core S&P Small Capitalization это малая капитализация тоже на 3%. Ну и uh, iShares Core uh, Rate ETF – это рейд на недвижимость. Да? То есть давайте на него быстренько посмотрим. Инвестиционная цель – стремиться отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций недвиз... недвижимости США. Почему USR? Низкозатратный доступ к диверсифицированным рейд инвестиционным фондам недвижимости США. Стремление к доходу и росту с широким воздействием на недвижимость США во всех секторах недвижимости. То есть этот рейд он total да, то есть охватывает полностью всех сектора недвижимости. Использование в качестве основы портфеля для долгосрочного использования недвижимости в США. То есть мы все прекрасно знаем, что буквально сколько там 10 лет назад рынок недвижимости в США рос просто сумасшедшими темпами. Очень многие люди стали миллионерами при покупке недвижимости на тот момент. Ну и естественно, как все в нашей экономике, потихонечку надувался пузырь, который все-таки наступило время и лопнул. Но тем не менее, для диверсификации своего портфеля данный ETF – можно включить и таким образом иметь в портфеле бумаги на тотал недвижимость США. Я считаю это достаточно разумно. Дальше идет предложение по включению в свой портфель также и международных акций. Это первое акции развитых стран крупной, малой и средней капитализации, и второе это акции развивающихся стран крупной, малой. и и средней капитализации видим то что в аллокациях 24 процента и 5 процентов это то что рекомендует включать свой портфель именно в таком процентном соотношении видим то что на emerging markets они же развивающиеся страны процент комиссии 0,13 процента годовых ну и конечно же пятилетки десятилетки банды да вот такая ситуация друзья ну как мы видим если мы берем Чисто агрессивный профиль ваш, да, то у вас процентов акций, и здесь, соответственно, практически то же самое, да что и мы только что рассматривали. Плей более усредненной такой вот возможности инвестирования 70 на 30, ну и, соответственно, входят как акции средней, малой, крупной капитализации, как входит рейд, так и входят акции международных компаний той же средней малой крупной капитализации ссылочку на этот ресурс я оставлю под видео если вам видео это было полезным пожалуйста поставьте ему лайки напишите свои комментарии как вы планируете составлять свой первоначальный портфель из ценных бумаг Ну а на этом у меня все большое вам спасибо за внимание подписывайтесь на канал если еще этого не сделали впереди много интересной нужной и полезной информации если вы интересуетесь инвестициями трейдингом для резидентов украины до новых встреч пока